Всем привет! Это компания Билит и наш канал по сборке мебели своими руками. Сегодня мы будем собирать комод с фасадами открывания Push to Open. Итак, друзья, по традиции инструмент, который нам понадобится для сборки комода. Отвертка либо шуруповерт, зенкер, рулетка, бита под мебельные саморезы, бита под обычные саморезы, два сверла на 8 и на 5, уголок, линейка и шариковые направляющие пушту to open. Ну а мы начинаем. Мы просверлили отверстие в цоколе и прикрепили к нему основание на глубину 20 миллиметров. Далее мы отмеряем 60 мм от края и от низа 58 мм. 50 потому что у нас высота цоколя, а 8 это половина толщины ЛДСП. И прикручиваем боковые стенки нашего комода. Следующим шагом мы прикрепляем верхнюю крышку комода. Крепим верх комода к боковым стенкам уголками и закрываем декоративными накладками. Приступаем к сборке ящиков. Итак, мы собрали ящики для комодов, теперь мы будем крепить на них направляющие. После установки ответных планок на стенке комода мы закрываем дно ящика в HDF. Таким нехитрым способом мы собрали для вас комод. Ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик. Увидимся в следующем выпуске.